А мне просто должны блесточек поставить, чтобы я так облокотилась, но можно попросить. Просто семейная жизнь, это, знаете, так легко, что нужно всегда иметь опору. Помнишь, как к однокласснице ушел школьный, а потом вернулся и принес шубу. Мне, конечно, милый до сих Больно. Но и шубу тоже до сих пор ношулю. А когда станцорший сгулял Пошлый мне купил машину, чтобы опять вместе Выходка станцоршей навсегда в прошлом, А машина вроде ничего ездит. В августе бухгалтершу свозил в Канны, Её открыто называл серой. Мне, чтобы звениться, Подарил камни. Три карата в перстень И по два серии. У меня истерика. Хожу, плачу. Я же не представлю, Как тебе стелет. Радует одно, Что отписал дачу. Это за рыбалку И за ту стерлить могу привыкнуть к твоему блуду и заставить саблю положить в ножны с горя. Ипотечную взяла в суду. Значит, десять лет еще прощать можно.